Я предупреждал, что я не стал наиболее их создавать. Я просто думал, что я буду с ними долго веселиться. Минуты на вас создашь, ты же лучший этих двоих. Ты прав, Зорок. Ах. Ты уничтожил всех призраков? Вроде да. Надеюсь на это. Давай уничтожай этих двоих и уходи. Сейчас я немного обдаю и закончу. И Стэнли, смотри, что нашла Хакайна. Хочу не спать друзей и родных, что и сейчас. <клес> Куча с миром. <клес> интересно. Очень интересно. Наконец, если вас нашла. Да, давай, скоро буду. Да, через минут так тридцать. Да, давай. Ой, ну что, реклама ушла? Всем доброе утро! Твою лорную Фу, ну и Жарат С вами Зубенком Михаил Петрович. И сегодня в новостях Дня Херня Вы узнаете, что случилось в загадочной квартире А давайте с нами Ну ладно, посмотрим Загадочные исчезновения трех человек Которые не были найдены после скрытия в кота Зачем показывать новости, которому уже год Идиотизм Все, Бугли, я ушел Э, куда? У тебя есть майк, пока вот Парсивец! А, как бы избавиться от Майка? Ладно, что-нибудь придумаю А, Дэн, а вы поймали же этого преступника? Какого преступника? Ну, которого вы поймали, Вань, за соситы а, а а да там парни! Он уже за решеткой. А что так спросил? Ну, во-первых, он сбежал, а во-вторых, там произошел зобиапокалипсис. Ну, это уже не наши проблемы. Дэн, а вы помните дело 666? А-а-а! Это я помню. В котором были слышны какие-то крики. Да, еще никого там не было. Ни тела, ни крови, ничего. Ага, а еще какой-то дедушка заселился в этой квартире, которую мы тоже не нашли. Меня только одно мучает. Куда они все делись? <звы> Мне интересно, туда еще кто-нибудь еще вообще заселится? <звы> да конечно. <звы> Еши, дорогая это надо передать по этому адресу. Конечно, Алексей, сейчас я сделаю. Рад слышать. Почтовый шурик, иди сюда. Я сколько раз говорю, так больше не, не назвать. Вот, передай это письмо по этому адресу. Вот, понял, я ушел. Да, давай. Проверь, bon посмотри, кто там. Ну бабуля занят. Ничего не знаю. Ладно, сейчас проверю. Здрасте. Извините. Вам письмо. На дворе же твой век. Серьез. Да, допустим. А, бабуль, у меня тут письмо. Только вот интересно кому. Хм. ка я посмотрю. О, Мак, только ты тебе же. Разве? Да? Точно тебе? Не обманываешь, потому что ты помнишь, как ты меня второй раз обманул, что перышки без картошки. Ммм, но м -м -м -м. нифига не подобного, они были не с картошкой, а с капустой. Да ладно тебе, Майк, давай забудем про этот случай. Ну все же в данном случае это письмо и продаю тебе. Ладно, давай его сюда, я прочитаю, что там. Только говори, что вы я слышала. Нуба. Никаких ба. Начинай уже. Got Если ты читаешь, дорогой мой внук, Майк, это письмо означает, что я уже ушел в мир иной. И при этом я даю тебе мое наследство. Это квартира, которая еще хорошо сохранилась. Также там есть еще и пианино. Так что думаю, ты будешь в восторге. Хотя, что я говорю, ты наверняка уже в восторге. С любовью, твой дедушка все таки ушел в мир иной. А, Бугуля, так Дилюри Притя написал Что может не написать напоследок? Так... Также передаю последний привет ведьмной карке. Как он меня назвал?! Ладно, я поду тогда собираться. Забыл? Да вроде нет, ничего не забыл. О, ну тогда я спокойно. А, ну вот и все. А -а -а. А -а -а. Ну все, баб, я ушел. Да, давай. Вы извините, но вы охранили, что ли? Моя сыновка. Как я так могу забыть пакет? Ну, я молодец. Я вообще молодец. не оставил в наследство дедушка да уж ух <гум> ты ну ты девушка молодец <гум> оставить такое крутое пианино <гум> о, Люк звоню. <Соня>, как хорошо раз... звоню <гум> алло Люк, здорово че я звоню, а че ты приедешь ко мне в квартиру? У девушка шоу мир иной, я да, я оставил пианино. Давно еще припьют старое? Чё еще круче? <связываю> да уж? Что сейчас было? Что сейчас было, блин? Йоу, Майк, ты там живой? Да, не, я там живой, лег Просто показалось, что кто-то за мной следит. Ладно, а чё ты там плеешь, А, нет. А, точно, ты же должен дедушке помогать. Я забыл. Ну ладно, я тебе скину адрес моей квартиры, ладно? Все, давай, пока. <звы> хм. Может, я параномик? Дальше Может что-нибудь сыграть? Сколько времени Ух, надо поесть и спать уже Ну да, точно, надо идти будет сходить в магазин. Хотя а, ладно, под... тогда потом помоюсь. Бабушка занята. А, ты дети. Эйдум свиньи манек. Чего? был сон. Спокой, Симайк. Ты получил же сон. Что сейчас было? Что это за звук? Проверьте. Тут... Света нету, блин Что такое? Где же... О, цвета дали! еще кто? Алло. Что? Кто это? Эм, бабушка, почему у тебя этот неизвестный номер? Эм, никогда... Чего? Это было очень странно. Твой дурачок. Откуда он? Это еще что такое? Черт, Что здесь творится? Я точно такой не вынесу. Нужно идти за камерами. Черт, забыл телефон. Стоп. Где вы мне найти две хороших камеры? Хм. О, ток, пойду туда. Здравствуйте, можешь у две камеры? Вообще не а, я. Нет, обычные, стоп снимать. Фотоаппараты? Да нет, хотя давайте. Хорошо, сейчас принесу. Вот, держитесь, вас пять девятьсот. Спасибо, подержите. Вот До свидания. Пошли в Чего? Хотя, ладно, пофиг. Фух, хорошие покупки были сегодня. Так, все, сейчас установлю камеры, поем и спать. Так, где моя девочка? Отлично, теперь камеры. Маленькая камера. Хотя для узких мест идет. Так, так, еще чуть-чуть. О. Так. О, о. Отлично, все снимает. Так, на там. Привезем туда теперь. Так, все снимает. О. Да. Снимает. Отлично. Так. Теперь все, теперь мне в любые призыки не страшны. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Чего? Может показалось? Ладно. Mm -hmm. Блин, так да где все Я же все не покупал! А мы ну, так пустим завтрак куплю, может, еще. <связывая> что за чего? Ладно, допустим. <связывая> <связывая> Люк, что за... Как я снова оказался на этом пианино? Да, кто это? Ладно, проверить сейчас. Да иду, иду уже! Господи, кто это? Здравствуйте, а вы что-то хотели? Здравствуйте! Вы очень хорошо играли в эту ночь Моцарта. Ну пожалуйста, можно не перестать играть в эту 5 часов ночи? Хорошо, понял. Больше не буду. Какая жуткая дядька. Стоп. Но я же никогда в Моцарта не играл. Хм, странно. Точно, мне же камеры стояли, но проверить. Держи. Да. О! Отлично. Так. Так, так. Теперь сейчас. Сейчас узнаем, что тут. Так. Так, ага. -а. Так. Тут все спокойно и. Что за хрень. Что сейчас было? Это было очень страшно. А, интересно, а что бабуля делает? Так. Эм, бабуля? Ю-юка! Как отключить это? Окей, а походу после праздников, походу, того перепила. Ну ладно, не буду ей мешать. Что это сейчас было вообще? Думаю, надо будет священника вызвать. Хотя подожду еще одну ночь. О, Это хорошо. Что? Вы кто? С вас миллион. Что? что происходит. О, не суть. Ладно, я поду туда. Ну что, он начнулся? Да, он начнулся, только немножко сотрясение, так что, возможно, он ничего не помнит. Ну, я поздравлюсь на нагружать его мозг. Ну да, возможно, я уже пойду, так что давайте. А, Дэн, говори, Бабы, <къех> говори, Боб, да глотую? А, я нашел ни тело, ни крови, ничего, как обычно. Понял, типа, надо узнать у этого парня все. Ну, ты, типа, бом, сиди тут, поиграешь, что ли? А я поговорю с ним, окей? Хорошо, я вас понял. Отлично. Ну, а я пошел. Привет. Здрасте. Как тебя зовут? Кто ты? Откуда ты? Ммм. Я. Я. Меня зовут Майк. Я простой парень. Люблю разные инструменты. Пенина особенно. Может, показалось? Так хорошо, Майк. Майк. Так откуда ты? В я. А ты помнишь, что было в прошлой ночью? Не помню, что было в прошлой ночью совсем. Вообще ничего не помнишь. Совсем-совсем? Совсем-совсем. Не помню. Эх, жаль. А мы понаделись. Ну ладно. ладно, не буду тебя окачать. Пока. Ладно, Бог, пошли. Придурок. Не хватит меня. Надо звонить священнику. Алло, здравствуйте, что не так? А, погоди, те, кто там? Мне можно войти? <звы> эм, ладно, входите. У нас мало времени. Говорите, откуда эта извращенческая <звы> сила? знал, пианино проклятых Пианино проклятых? Что за бред? Э, я вам, я тебе расскажу сейчас И, Не знаю, хватит нам Это поглотит его силой Так, есть такое место, где можно будет уже изгнать это все Думаю, вот это место подойдет Так, мне нужно будет соль, свечки Ага, сейчас я принесу Вау, <свес> <свес> Эстей, а ничего не произошло, что дальше? Не получилось. Ну, давай тогда придем, приходим к фонбэк. Однажды жил мальчик, который любил играть на пианино. Он не мог играть на публике, так как играл плохо при людях. Однажды он играл на пианино в одиночестве. И зашел молодой человек. Он услышал игру юного гения и позавидовал началу его церплять. А можно без ваших уродливых рисунков? Ты что сказал про мои рисунки? Ничего. Тота. то Ну, как мы его уничтожим? Ну, можно уничтожить, конечно, этого призрака, но вот придется уничтожить. Это пьянина. Что? Ну это же пьянина наших предков. Ты совсем серьезно, что ли? Ну, мое дело предложить и отказаться. Ну, хорошо. Отлично. Тогда начнем. Такой нужно подождать ночь. Пора. О, у вас есть святая вода? <coughs> Это необычная вода. В смысле? Что, под конец? Нужно же всегда убить. Ну, то есть перспективу. Ну, а теперь... можно приступать ну что ну ну кто первый -то? а ну можно и сейфа ладно ну боже мой язык стоп что за она не можно изычаться тогда да вы все вы О, лыжай! Да. Йо, Люк! Йо, Люк, ты там живой? Да. Ты дверь открыта! И зайди! Да, кто вы? Это сейчас не важно, я сейчас должен сгасить всех этих бесов! так сын мой... Что вы делаете? Боже мой! Откуда у вас... Да, у тебя сейчас вопрос, откуда этот молоток? Но это не важно, возьми его и руби! Это пианино и достань сферу! То не трогай ее. Это сверхнадо ее уничтожить. Придется полететь. А, что? Зачем ты его убил вообще? Ть, да не с этим, это был просто фантом. Где Макс тогда? Возможно. О, <smart> мой! А, ты, Люк. Иди сюда, дружочек. Ох, какие лучшие друзья. Ладно, было хорошо приятно с вами поговорить, а мне пройти. Ну, Нойк, говори, как все было. Ну ладно, Люк, слушай, все было вот так. А, вот это жизнь. Интересно, чем Майк сейчас занимается? Хотя, наверное, снова со своим люком развлекается и чем занимается. На ну, и пофиг. Да, Стэнди? Да и похрен с ним. Это верно.